Союз нерушимый, пресс-бублик, свободный, плательщик. Чувак, ты не отдых ⁇ так голодный. Ешь, Сникерс. Нормально. Краще? Краще! Чены в мэ! Смех ведь все дурят